Добрый день, меня зовут Катерина, я являюсь участницей курсов, скайп курсов английского языка с Антониной Берельковой. Вот. И решила сказать несколько слов о ее курсах. Чем меня привлекли вообще курсы английского языка у Антонины? Тем, что, во-первых, они проходят онлайн, тебе никуда не нужно ходить. Вот, одеваться тратить время на дорогу для меня это важно поскольку я мама двоих маленьких детей и все должно быть максимально просто и удобно во-вторых а во на тоненных уроках складывается такая дружеская атмосфера мы каждый урок начинали с того что обсуждали как у кого прошел предыдущий день вот. узнавали друг от друга друг о друге что-то новое естественно все это на английском языке. Вот, И а, это приучало уже думать на английском языке, то есть ты идешь на очередное занятие, а вот вспоминаешь, о чем ты сейчас будешь говорить, продумываешь про себя и как бы составляешь английские фразы, и постоянно у тебя вот мозг работает в таком вот режиме, не вот. дает тебе расслабиться. А, плюс занятия три раза в неделю это, мне кажется, самое оптимальное. А, вот, Во-вторых, а, в-третьих, еще меня привлекло то, что у Тони очень интересные задания, такие неизбитые, что, например, на одном из уроков мы слушали песню Майкла Джексона, а потом там по заданию разбирали слова. Вот. Грамматика дается в очень такой удобоваримой форме. Вот. Естественно, правила без этого никуда, а потом многочисленные повторения этих правил уже закрепления на материале. Вот. Так что если вы думаете над тем, полезны ли вам будут курсы скайп-курсы английского языка, вот, то я смело могу сказать, что они ничем не отличаются от обычного исхождения к репетиторам, вот, а из плюсов то, что вы не тратите время на дорогу, вот, а знания получаете те же. Вот. Плюс Тоня сама замечательный, отзывчивый человек, поэтому Смело идите, записывайтесь и начинайте обучение английского языка.